Завершился второй, <смех> второй этап замечательного нашего ретрита Здравницы отношений. Первый состоялся три месяца назад на Алтае. Это был старт. Сейчас второй, еще более глубокий, еще более результативный. Я в восторге от новой технологии, от нового подхода. И в восторге, слушатели, я так чувствую, результаты очень высокие. Этот метод будет развиваться и дальше. Сейчас присутствовало очень много психологов, и они тоже восприняли это глубоко, профессионально. То есть, по сути, этот метод может стать для психологов новым открытием, новым включением, новым инструментом для своих своей психологической работы, Причем очень простым, легким и эффективным. Приглашаю психологов для участия в этих проектах для того, чтобы научиться. У меня был вопрос в отношениях с детьми про проявление агрессии, неконтролируемой, с которой я не могла разобраться много лет. И в течение этих пяти дней я получила ответ на свой вопрос. И благодаря встрече с Анатолием Некрасовым я получила очень точный и емкий ответ. Я теперь точно знаю, что мне дальше делать, и я уверена, что у меня все поменяется в отношении с детьми. И я... О, у меня мурашки бегут, я очень благодарна тому, что вот я сюда приехала, и это для меня вопрос десятилетней давности. Да, это был очень мощный ретрит, и много пришло ответов, инсайтов, осознаний в этой теме. Те практики, медитации, которые мы проводили, помогли действительно максимально преобразовать жизнь, буквально перезаписать ее на новый лад. В жизни произошли большие перемены. Вот я их пережила и приехала сюда с запросом таким, как мне дальше жить. Как жить так, чтобы жить счастливо. Самый главный запрос – это помочь своим детям вот именно своим состоянием, своей жизнью, чтобы они тоже жили счастливо. Я приехала с запросом познакомиться с мастером и раскрыть свою женственность. Я сюда ехала именно понять лучше себя, да, отношения со своим любимым человеком, с мужчиной, с детьми тоже мне важно. Я приехала сюда, очень много мне было вопросов, Начиная об себе. Кто я, что я, для чего я тут. Отношения сама с собой решить. Отношения с мужчиной, с дочерью. Все одно вытекало из другого. Вопросы я решила здесь. Я поняла, насколько я мелкий человек. Насколько была мелкий человек. Как я мелко мыслила. Я нашла, можно сказать, ответ на все мои жизненные вопросы, которые меня Волновали, наверное, всю эту жизнь а, и даже больше, потому что я слышала эти ответы себе, но я в них сомневалась. Но Анатолий Александрович открыл те грани, куда я даже не смотрела. И это было, конечно, для меня волшебно. Это была настолько глубина этого вопроса, открытия, что я до сих пор еще под таким впечатлением... И у меня уже складывается картинка, куда мне двигаться. Это уже глобальная картина нарисовалась, глобальный путь, масштабный, такого масштаба, о котором я даже мыслить не могла. Я поняла свои якоря, я поняла, что меня стопорило каждый раз. И теперь я знаю инструменты, как из этого выйти. Потому что до этого все, что я проходила, я не делала со мной главного. Да, появился четкий вектор нового пути в новое качество жизни. И это очень приятно, очень радостно, и те э, инструменты, которые получили на ретрите, очень вдохновляют на то, что я сама могу рулить, управлять своей жизнью и исполнять все свои намерения так, как я хочу. Оздоровить свои отношения, оздоровить свой взгляд Именно на себя, наверное, это одна из важных задач. Иначе зачем мы все здесь, вообще на этой планете, и что мы здесь делаем? Поэтому, на мой взгляд, очень важно найти эту дорогу к себе, как понять, какой у тебя путь, какой смысл. Наполнить это своими мыслями, открытиями, сознаниями и подарить другим. Вот это вот умение подарить, умение открыть мы здесь и прошли. Запросов было много, но самый основной и самый главный – это путь к себе, вну... гармонии внутреннего состояния и разобраться во многих вопросах. Вопросы с родом, вопросы с мужчинами, вопросы с деньгами. В синергии с Анатолием Александровичем в группе мы я услышала на многие вопросы-ответы, душа моя радуется. Я нашла ответы на все свои вопросы. Я уезжаю отсюда с счастливой, с счастливой женщиной. Во-первых, я слышу свою душу. А это очень важно, потому что... Я могу сама принимать решения, сама отвечать за свою жизнь. Результат мощный, ответы, да, я услышала на многие вопросы, я очень вдохновлена и вижу пути развития как личности себя в паре с мужем и в целом вижу гармоничную ситуацию во всем. Я теперь точно знаю, что мне делать. Я еще раз повторюсь, получила ответ на самый важный для меня вопрос с последних моих лет, и я просто вся вдохновлена энергией этого пространства, тем, что мы сделали, получила огромную ценность от того материала, который нам давал мастер. А дал он действительно уникальную цену. Для меня он дал что-то, какой-то бриллиант. Я получила здесь в дар от мастера. Да. Да. Нашла я ответа. Я знаю, как мне жить дальше, как себя менять, с чего начинать. Здравница отношений для меня это вообще отношения. Со, ну, по всем сферам моей жизни. То есть это отношения и с мужем, с детьми, и с родителями, и финансовые отношения. Да, это везде, куда бы я ни, ни выходила, в общество, везде это отношения. И для меня было важно приехать и еще раз пересмотреть свои и поискать свои вопросы. 15 человек нас, и через каждого я смотрела как на свою грань. Каждый как будто отсвечивал мне то, что не решено именно во мне. И таким образом я находила ответы. А также много ответов мне дал Анатолий Александрович. Это такие открытия, это, это такие инсайты, просто не каждый день, а каждую, каждую минуту. Это такая глубина. Я боялась боли, наверное, душевной, и поэтому не подпускала. А сейчас я понимаю, что... Боли нет, там есть только счастье и какое-то вместе творение, когда ты действуешь, и когда ты сам с собой ну, в порядке. Вот, поэтому сейчас я понимаю, что я была просто не сама с собой, и поэтому были проблемы с мужчиной. Когда я это увидела, мне сейчас намного проще говорить о своих чувствах и говорить о том, что я действительно думаю. В одни дни я чувствовала необыкновенную легкость, подъем. В другие дни я просто плакала. Ходила, гуляла, дышала. Было очень глубокое погружение в себя. Я никогда раньше в себе не копалась. Я была на поверхности и не заглядывала. Вот здесь я взглянула вглубь. Я получила очень хороший результат. Ответила на вопросы, с которыми приехала. Получила посыл. И теперь понимаю, как мне двигаться дальше. Когда я сюда пришла и в первый день поняла, о чем это, поняла, что это встреча с нашей душой, и это о внутренних процессах, которые мы должны пережить, пережить сами в кругу единомышленников, людей, которые также пошли за своим внутренним каким-то, вот за, за своей душой. И мне стало все ясно, что я бежала -то сама от себя, и мастер мне это показал. Здесь каждый говорит о тебе, и ты начинаешь в каждом человеке видеть себя, видеть все моменты, там, где тебе необходимо что-то изменить, что-то понять, что-то принять. И это настолько глубоко и через такое глубокое сознание, через энергию Анатолия Александровича, который Просто вот проникает, он делает вот этот энергетический, так скажем, объем, объем группы, он объединяет. И тут ну, просто невозможно скрыться никуда. Он видит все, мы чувствуем это, он помогает, он бережно, настолько бережно относится к каждой судьбе, к каждому человеку. Ну, просто вот большой большая благодарность за этот глубокий и очень такой вот прям мягкий процесс. Общение в небольшом кругу среди участников здравницы мне дало посмотреть на себя с разных сторон. 15 отражений — это круто. И уже здесь и сейчас появились первые результаты, первые успехи, когда ты смотришь другими глазами на своего мужа, когда ты начинаешь им восхищаться, когда он на тебя сразу смотрит по-другому. И более уважительные, глубокие отношения, более глубокие а, понимания друг друга появляются. Но у меня были больше запросов и проблем в отношении с дочерью. И именно в этот момент, после долгого необщения, она со мной сама связалась, и у нас начались общения. И она была настроена совершенно по-другому ко мне. У нас да, новый виток в взаимоотношениях именно здесь произошел. Вот это большое достижение для меня. Ух ты, всего 5 дней. А да. да. Да, я как сейчас говорю вам не мурашки. От этого состояния это очень здорово. Рекомендую всем. Здравница отношения, она действительно здравница. А, для дальнейшего пути, да, я нашла себе уже то, что буду делать конкретно, какие конкретные шаги, да, вот то, что делать мне. А, также я Заметила, что очень душевная атмосфера у нас была вот именно на этой здравнице, на нашем ретрите. Такое ощущение было, как будто каждый дополнял друг друга. Ретрит проходит в замечательной дружеской атмосфере доверие самое главное доверие. Я вот что хочу сказать, какие мы приехали сюда и какие были мы в первый день ретрита, и какие мы уезжаем, это просто, можно сказать, разные люди. Многие приехали такие скованные, напряженные. А вчера я увидела все, у всех глаза блестят от счастья. Такие женщины расслабленные, красивые, прекрасные. То есть на всех, у всех произошла трансформация, ну и у меня тоже. Ретрит очень интересно построен, потому что, с одной стороны, были ожидания четкой такой плановой работы, но на самом деле он идет в определенном непредсказуемом потоке. То есть есть практики, есть задания, есть определенное такое непроизвольное живое общение, то есть каждый период занятий очень непредсказуем по своей сути. Есть определенные базовые практики, техники и домашние задания, которые мы выполняем, но в целом это настолько живое, динамичное общение, как поток реки. Очень легкая подача, легко, доступно мастер все нам преподносят примерами, простыми фразами. Я восхищаюсь вот, э, курсами, да, вот, тренингами, которые дает сам Анатолий Александрович, и они, как всегда, влияют на мою жизнь. Хочется поблагодарить за все, что мы здесь прожили, за те уроки, за то мастерство и за тот самый ценный инструмент, который нам дал а, Анатолий Александрович, а, которым можно пользоваться всю свою жизнь, которым можно щедро делиться с другими, я огромное чувство слова благодарности, вот, вот такое солнышко в душе я готова подарить всем и каждому на этой планете. Спасибо большое!